Пришло время, когда действительно могут произойти события, которых никто не ждет. Все это было вроде бы фантастика. Как это так? Великая Америка, огромная Европа, столько вооружений, столько богатств. Но это все может кончиться, кончиться тем, что часть Европы не будет. Я уже сказал, Киев, Варшава, Рига, Таллин и Лондон. Не надо всю Европу уничтожать. Вот Лондон. И пусть шотландцы живут, и ирландцы живут, и Уэльс. Но Лондон – это, так сказать, вот, очаг русской, антирусской пропаганды, как всегда. Впереди большая трагедия для человечества, для Европы. То есть вы считаете, война неизбежна? Конечно, потому что вы же слышали поговорку «русские долго запрягают». Да, вот эта поговорка, вторая часть быстро скачет, я уже вижу, как идет армада туда. Неизвестно откуда, неизвестно в какой форме, но Европе конец, США конец. Мы должны все решить сразу.